друзья приехал nachmark am Nordpol wo ich herkom ich eure, ich eure gelesen habe packen meine in der die Geschenke für euch Kinder zusammen anschließend, In der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember fliege ich mit meinen Ringtieren und meinem Schlitten über die Dächer der Welt. Und überall dort, wo liebe Menschen wohnen, mache ich über dem Haus Halt. Dann steige ich den Kamin hin und lege jedem braben ein Geschenk unter dem von euch so wundervoll geschnitten Weihnachtsbaum. Wart ihr denn auch alle dran? Habt ich euch nicht richtig gehört? Seid ihr brav gewesen? Ja, das freut den alten Weihnachtsmann. Dann wählt ihr mich vielleicht auch in dieser Weihnachtsnacht mit meinem Schlucken, meinem Hähnchen und natürlich mit der prächtig leuchtend roten Nase meines Freundes Rudolf am Himmel erblicken können. Und vielleicht, wenn ihr ganz fest im Traum glaubt. Geht ja auch euer herzensrutschen in Erfüllung. Frohe Weihnachten, liebe Kinder! Frohe Weihnachten für alle Menschen! Ja, В последний раз мы здесь были до пандемии, нам очень понравилось Но этот раз, мне кажется, здесь еще красивее Красота нереальная Джейска поедут у нас на автобане сейчас. На вот этом новогоднем видимо холодно. Ахтабан почти пустой. Красота, друзья, красота. Anschließen sich jetzt ihre Lohn kaufen, sich öffnen und gewinnen das. Ist холодно потому что дорого 6 евро на одного человека кричи го-го-го Грювай, клейтвейн, горячий лимон и дети горячий шоколад. Рождественская ярмарка без клейн на это как душ без воды. так прогревает, аж до пяток так тепло пошло. Главное не перегреться, а то есть за рулем ехать. Детки пошли в страшилку. Комната страха, или как это назвать, я не знаю. Я сказал комната страха. Может квест? А нет, они на тележке поедут. Поехали до да Бабаиги. Денис, Денис, он же у нас пауков боится. Денис у нас пауков боится. Вот чуть-чуть. Да я не боюсь тебя. Идут. Смотри, Что, да ей в туалет уже не надо? Уже сходил? Да, да, не напугался, который перед тобой? Что это он да. там делает? Да. что идет леска, это балл. В Прошлый раз до пандемии здесь был каток. На коньках кататься. А этот раз горку поставили. Сейчас Денчик пойдет на горке прокатиться. Весело. Так, ладно, немного поразвлекались, клей дверь на побили. Сейчас надо найти печеную картошку. Перекусить немножко. Вот Картошка с маслом и сыром. 6,99. Так что ты, Денис, картошку будешь? Да? да? Или это будешь? Ты То, что? ты видишь. Может, как называется? Это тесто или что? попробую. Да? А, да. вот а мы себе взяли вот такой вот картошечку запеченную э, с будто как крой то будто чесночный чесночное масло и сыром как красота. всем приятного аппетита много перекусили, сейчас еще немножко прогуляемся и домой поедем. Завтра детям в школу, нам на работу. Ребята, это реально, это самая офигенная ярмарка, где мы либо только были. Надеюсь, вам тоже понравилось, поэтому поставьте лайк под этим видео. Ну и все, всем до новых встреч и пока-пока.